всем привет с вами виктория сегодня готовим пышный омлет из трех яиц омлет как в детстве в одном из моих видео я уже готовила омлет в духовке омлет получился очень пышный вкусный но многие пишут в комментариях что в духовке это долго и не у всех получается не у всех есть духовки поэтому я решила приготовить омлет другим способом готовится он немного быстрее и получается не менее пышный приготовление понадобится как всегда яйца и молоко также пропорции мы сегодня будем в немного другой способ тоже. Значит, на весы ставим любую емкость, мисочку, убираем тару и выбиваем три яйца. Яйца у меня завесили ровно 180 грамм, и теперь нам нужно отмерить 180 грамм молока. То есть количество яиц и молока должно быть равным беру стакан убираю тару и отливаю ровно 180 миллилитров молока и теперь осталось самое простое взбалтываем яйца ни в коем случае не взбиваем а просто взбалтываем венчиком или вилкой а пока я взбалтываю яйца, напишите мне в ваших комментариях, каким способом готовите вы ваши омлеты в духовке, на сковороде. Может быть, есть какой-то новый способ, который я покажу в следующем видео. Выливаем сюда молоко. Солим. У меня здесь примерно пол чайной ложечки соли. Соль и специи это все по вкусу. Я добавляю только соль. И еще раз все перемешиваем. И теперь переходим к самому главному секрету приготовления пышного омлета. Это размер формы. Форма должна быть маленькая и с высокими краями. Вот здесь у меня получилось 360 мл яично-молочной массы. И нужно брать такую же формочку, чтобы сюда вместилось ровно 360 мл. Или то количество взболтанных яиц, которое получится у вас. Например, если у вас это 300 мл, то берите формочку на 300 миллилитров. Нужно, чтобы масса доходила до краев формочки. Формочку можно смазать сливочным маслом, можно ее ничем не смазывать. И теперь просто переливаем сболтанные яйца с молоком в форму. Затем берем любую кастрюлю или сотейник. У меня это сотейник. Наливаем в него немного воды и ставим формочку кастрюлю. Нужно, чтобы вода дошла примерно до половины формочки. Ставим кастрюлю на средний огонь и ждем, пока вода закипит. Друзья, вода закипела, нужно немного уменьшить огонь, чтобы она у нас не выплюскивалась и не попадала в омлет. И теперь накрываем омлет крышкой и оставляем прокипеть Минут 15-20. В конце я вам скажу точное время, которое мне понадобилось для приготовления омлета. Друзья, омлет у меня прокипел ровно 10 минут, очень быстро. Аккуратно достаем его из кастрюли. И также аккуратно извлекаем его из формочки. Обратите внимание, омлет получился очень пышный, он прекрасно держит форму, слегка подрагивает так, как и нужно. Вот я замерила высоту, не знаю, видно вам или нет, 4 сантиметра высотой. Все вкусно, полезно, всего 10-15 минут на готовку. Это прекрасный завтрак для всей семьи. Обязательно приготовьте и попробуйте. Вот так омлет смотрится в разрезе. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.